Всем привет друзья, сделаем сегодня очень полезную самоделку для гаража или для мастерской из вот таких вот отходов, тут какие-то старые доски и старая вагонка. Ну и для начала попробуем все это построгать, попилить и поторцевать. предлагаю посмотреть как я все это буду делать и посмотреть что я хочу сделать в итоге. Так что смотрите видео до конца, желаю приятного просмотра, ну а я буду начинать. По итогу мы видим, что у нас получилась вот такая откидная полочка, в которую я установил банки от детской смеси, которые я строго-настрого жене запретил выкидывать, и вот спустя полгода они все-таки пригодились. В них я насыплю различные саморезы или гвозди, в общем посмотрим. Банки если что удобно вынимаются и ставятся обратно, в сложенном виде полочка занимает мало места, а в разложенном получается удобный доступ ко всему содержимому.